Привет всем, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ При посадке дома на участок необходимо брать во внимание два наиболее важных фактора Первое, это соблюдение регламентов по посадке дома на участок, которые предусмотрены в вашем поселении И второй момент, это архитектурная составляющая Это понимание о том, как правильно расположить дом по сторонам света Где правильно организовать въездную зону, где зону отдыха Об этом мы сейчас по всем поговорим для начала хочу рассказать что же такое красная линия красная линия это такая виртуальная полоса, которую видит только геодезист при помощи специального оборудования. Красные линии занесены в базу Росреестра, которые как раз и показывают реальные границы каждого участка. У каждого участка имеются свои поворотные точки, которые можно выгрузить из базы, передать геодезисту, и он при помощи уже геодезического оборудования сможет точно вынести все углы участка и показать реальные границы. Вот, допустим, на этом участке перед началом строительства уже стоял забор, Соседа с этой стороны Забор соседа с этой стороны Но отталкиваться от него неправильно Потому что сосед когда выносил свои границы Мог ну, либо ошибиться Либо поставить забор на глазок И если бы при начале строительства Мы бы привязывались только к этому забору При окончании строительства Могло бы привести к тому Что когда геодезист уже Пришел бы снимать фактически построенный дом Выяснил что забор соседа смещен там на полметра сюда или на полметра в сторону его участка. И привязка, как раз расстояние между домом до красной линии, могла бы не попасть в нормативный размер. В лучшем случае мы получили бы штраф за несоблюдение нормативного размера по привязке к соседскому участку. А в худшем случае дом просто не поставили бы на учет и были бы большие сложности с подключением к энергосетям, которые подходят к дому, и такой дом уже сложно было бы продать, зарегистрировать, и ну, в целом это очень большая проблема. Санитарный норматив говорит о том, что вы не можете своим домом застроить более 40% территории вашего участка Также говорит о том, что от границы с соседом до вашего жилого дома должно быть расстояние не менее 3 метров а От дороги расстояние должно быть не менее 5 метров Если же к вашему участку прилегает проезд, от него необходимо отступить не менее 3 метров Вот сейчас можно рулеткой уже факт промерить по факту тут расстояние сейчас получается 3.08. Ну, здесь еще будет какая-то облицовка. Ну, примерно там более трех метров здесь будет точно. Также при посадке дома мы привязывались к дороге, чтобы соблюсти тоже минимальное расстояние. Вот там сейчас временный забор сделан, есть крыльцо. Ну, здесь расстояние от дороги порядка 5 метров. Также хочу обратить ваше внимание на то, что забор сейчас является временной конструкцией э, в виде колышков, э, координаты которых нам дал геодезист. Эти колышки могут смещаться туда-сюда в зависимости от погоды или просто кому-то захочется его передвинуть. И расстояние можно брать на данный момент э, просто условное и брать их как за основу для строительства ну, нельзя. Помимо санитарного норматива существуют еще противопожарные и нормативы по от инженерных сетей Сейчас мы пойдем на другой участок И об этом всем поговорим Кажется, что соблюдение противопожарных и санитарных нормативов Является необязательным И ими можно пренебрегать Со своей стороны хочу сказать Что когда вы после уже окончания строительства Пойдете ставить ваш дом на учет Его могут просто не поставить Я встречал такие случаи Когда мы строили нашим клиентам фундаменты или дома у соседей у которых дома стояли либо близко к забору где не соответствовал санитарный норматив, либо где-то вообще я видел по границе участка дома стоят, они зачастую были не заселены, потому что такие дома очень сложно подключить к газу к электроснабжению на учет их не поставить, адрес на них не получить, если вы ну, где-то чуть-чуть нарушили вот этот норматив допустим построили дом не в трех метрах от, грани от границы где-то надо двух с половиной то на учет можно поставить но с поправкой с той что вы якобы это в ближайшее время переделаете и после этого вам уже могут подключать сети и вы можете эксплуатировать свой дом но эта процедура да, если вы ну, в целом переделывать не будете ничего, будет повторяться ежегодно, каждый год надо будет переподписывать этот договор и каждый год этим заниматься, это дополнительные хлопоты, это дополнительные затраты и я думаю, что никому этого не надо мы приехали на второй объект, он только начал строиться. Здесь мы вам расскажем о противопожарных расстояниях, о том, как соблюдать расстояние от всех инженерных сетей, которые вы планируете располагать на участке. Ну, пойдемте, на месте все покажу. Перед тем, как начинать строительство, мы разработали генплан участка. В соответствии с кадастровой выпиской вынесли границы участка и посадили здание уже в координатах. Соблюли санитарный норматив, отступили 3 метра от границы с соседом, 3 метра от границы с соседом справа. Противопожарный норматив регламентирует расстояние между жилыми домами на соседних участках. Вот здесь это явно видно, вот здесь планируется жилой дом у владельца этого участка. У участков сзади жилой дом расположен в другой стороне. И нормативное расстояние между этими зданиями должно быть не менее 6 метров. Расстояние между домами, которое необходимо соблюдать, выбирается исходя из материалов стен и перекрытий зданий, которые будут находиться на участках. Ну, допустим, здесь будет каменный дом из газобетона. У соседа за забором дом тоже из газобетона. И расстояние между домами такими должно быть не менее 6 метров. Здесь расстояние ну, порядка 15-20 метров Это более чем достаточно А вот допустим Расстояние между домом и с газобетоном С бетонным перекрытием Такое как будет здесь И деревянным домом Расстояние должно выдерживаться не менее 12 метров Но как мы видим Здесь дом деревянный и расстояние это не выдержано А не выдержано оно, потому что это не дом, а баня А расстояние противопожарное регламентируется между жилыми зданиями Жилой дом на этом участке будет располагаться, скорее всего, либо возле въезда, либо где-то за баней И расстояние здесь в перспективе уже будет соблюдено. На данный момент расстояние это не важно, поэтому мы на него даже и не обращаем внимания. В целом при посадке дома на участок, когда необходимо соблюсти противопожарный норматив, можно с ним а, иногда немного его переиграть. Вот допустим вы купили участок, сосед справа построил дом близко к границе к вашей, сосед слева тоже построил дом близко к границе. Если участок не широкий, а зачастую они не очень широкий, метров 20-25-30 шириной, то при соблюдении противопожарного норматива с обоих сторон у вас остается очень узкая полоса, в которую вы должны поставить свой дом. Но, ну, допустим, деревянный дом можно покрыть огнезащитным материалом, который потом предъявить в инспекцию, которая будет проверять посадку вашего дома. Или же можно возвести какой-то более массивный забор, который при возникновении пожара на соседнем участке или на вашем участке защитит от воспламенения соседнее здания. Также при посадке дома на участок следует учитывать привязку инженерных сетей которые будут находиться на участке также в правилах есть регламентация расположения деревьев относительно границ вашего участка есть правила которые описывают расположение вашего дома относительно наружных инженерных сетей которые находятся за вашим участком об этой всей информации более подробно можете посмотреть по ссылке под видео в котором будет все подробно описано. Сейчас мы поедем на участок номер три, где архитектор расскажет, как правильно, функционально и удобно садить дом на участок. Итак, в завершении этого ролика мы поговорим не о правилах, которые необходимо обязательно соблюдать, а о взгляде архитектора на этот вопрос и как правильно зонировать территорию. Это Андрей Лебедев, наш э, коллега, архитектор. Мы с ним в плотной связке э, работаем на многих объектах. Андрей, расскажи, пожалуйста, в чем важность архитектора при посадке дома на участок? Самое главное, что я бы хотел сейчас сказать, это то, что дом ⁇ это весь участок. Это не только теплая часть, то есть не только строение, которое вы ставите на самом участке, а это весь участок. И отсюда следует множество факторов, которые приходится архитектору учитывать. Это то, как внутреннее пространство связано с участком. Дом должен располагаться таким образом, чтобы, во-первых, соблюдать... Ну, скажем так, нормы инсоляции То есть, чтобы личные пространства Были развернуты на восток Чтобы общесемейные пространства, то есть гостиные Были развернуты на запад И при этом нужно умудриться сделать все таким образом Чтобы части участка не были Как бы отрезаны от внутренних пространств Чтобы вы могли внутри дома Ощущать все, весь, весь участок Пусть даже у вас будет 6 соток, 8 соток, 10 или, допустим, дом размером с гектар. Все это пространство должно быть, должно быть использовано максимально эффективно. А скажи, на какие основные зоны ты подразделяешь участок в целом? Участок подразделяется, как и внутреннее пространство, всегда на три основных части. Это приемное пространство, из которого мы должны обязательно попадать в общесемейное пространство. То есть там где собираются все члены семьи, гости и вообще проходят, скажем, ужины, собрания, праздники и прочее. Угу. И третья группа – это личные пространства. Эти пространства отличаются от предыдущих тем, что они должны быть тихими. Угу. То есть, если я как гость пришел в дом, я не должен туда, скажем так, проникать в первую очередь. То есть я не должен видеть эти пространства угу. на самом-то деле. Это пространство также оно и распространяется на, на, сам, на саму землю, на участок. Угу. То есть на самой территории тоже должно быть разделение. Гостиной части, то есть гостиного, скажем так, газона угу. там, и э, газона э, личного, тихого. Часто сталкиваемся с вопросом, когда участок там очень маленький, а дом хочется построить большой. Я всегда говорю, что размер дома не влияет на то, что он хороший или плохой. То есть э, плохим домом может оказаться и большой, и маленький дом. Также и хорошим домом может оказаться и маленький дом, и большой. Все заключается в его структуре. То есть для того, чтобы на небольшом участке максимально, скажем, сделать так, просторное, свободное строение, обязательно нужно прослеживать все внутренние взаимосвязи. То есть простор дома заключается в его структурной составляющей. Этот участок, он самый, скажем так, здесь тихий. Он приподнят. Мы видим, что высота здесь порядка двух метров. И это мы используем в планировки дома, в планировке участка делаем так, чтобы у нас личные пространства э, максимально, скажем так, были удалены от э, общих коммуникаций на, угу, угу. Э, в этом поселке. Иногда клиенты мне говорят, вот у него участок, он хочет дом в, са в самый дальний угол задвинуть, и ну, построить эту дорогу. Правильно ли это подход вообще? Это приведет к тому, что у нас очень вырастут коммуникации к дому. Uh -huh. То есть, ну, если вы хотите использовать свой участок в качестве дороги, то, наверное, это удачное решение. Но, например, здесь мы максимально к дороге приближали, чтобы сократить вот это расстояние между дорогой и домом. И также мы можем, например, в сторону дороги вывести те пространства, которые могут выстроиться как стена для тех пространств, которые уже мы считаем личными, чтобы они были максимально тихими, чтобы э, никто нас не тревожил. Поэтому э, любые складки местности, э, любые вот такие э, особенности участка, которые, например, здесь есть, то есть мы их наоборот используем, мы э, стараемся качество все лучшие качества участка проявить, вот, и э, дом сам дом то есть самостроение строение но должно работать непосредственно с участком вместе uh -huh. есть, uh -huh. если мы опять же делаем типовой дом то э, типовой дом оторван от э, реальной местности и невозможно сделать что-то хорошее подводя итоги к этому видео хочу сказать что э, дом важно во первых строить в правильном месте соблюдать нормативы во вторых правильно зонировать территорию для того, чтобы было удобно и эффективно эксплуатировать вашу территорию. Если у вас остались вопросы, мы всегда рады помочь. Можем дать грамотные советы о том, как правильно посадить дом на участок, ну и в целом построить его. Подписывайтесь на наш канал, у нас много полезного контента.